Дорогие друзья, мы должны читать и изучать Священное Писание, но главнее всего это мы должны исполнять все то, что там написано. Есть люди, которые говорят, что они определяют согласно Священных Писаний того или иного человека, от Бога он или нет, но ты никогда не сможешь Ничего определить согласно священным писаниям, если ты не слышишь голос Духа Святого. Ты можешь знать Библию наизусть, так же как и атеисты. Они тоже знают Библию, они тоже ее читают. Но это не значит, что они водимы Духом Божьим. Они водимы нечистым Духом. Поэтому если ты не слышишь голос Духа Святого, если ты не имеешь... Духа Святого, то ты и не его. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих, написано, кто рожден от Духа, тот слышит голос Духа Святого. Послание к римлянам, 8 глава, 9 стих, говорит, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его, тот и не его. Если ты не слышишь голос Духа Святого, ты не сможешь ничего определить согласно Библии. Ты только будешь превратно понимать ту или иную ситуацию. Ты сам заблудишься и других людей введешь в заблуждение. Ты можешь взять 10 человек из разных конфессий и деноминаций, посадить их в разные комнаты и прочитать им одну главу из Евангелия и спросить у них, как они ее понимают. Каждый из них скажет вам по-своему. Согласно тем доктринам, которые у них практикуются в церкви. Но ни один из них не скажет так, как написал эту главу Дух Святой через своих рабов. Также вы можете взять 10 человек разных профессий и проделать с, ним, с ними то же самое. Они точно так же все будут говорить по-своему, с той стороны, с которой они состоянии это увидеть. Точно так же вы можете взять 10 человек из разных стран, у каждого своя культура, у каждого свой язык, они все по своему, со своей позицией посмотрят на эту главу. Но возьмите тысячу человек из разных стран, крещенных Духом Святым, которые, заметьте, слышат голос Духа Святого не те, которые говорят, что они крещены Духом Божьим, но не слышат голос Духа Святого. Написано, кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Ты можешь сколько угодно называть себя христианином, крещенным Духом Святым, но если ты не слышишь голос Духа Святого, ты не христианин. Ты не христианин. Послание к римлянам 8 глава 14 стих написано, что ибо все водимы Духом Божьим суть сыны Божьи. Те которые слышат голос Духа Божьего, которые следуют за Ним, делают то что Он им говорит. Поэтому если взять именно тех кто слышит голос Духа Святого, те которые действительно крещены Духом Святым, и проделать с ними то же самое. Я более чем уверен, что все эти тысяча человек скажут одинаково, так, как сказал Дух Святой. У них не будет споров и разногласий, они все скажут так, как Дух Святой написал эту главу. Поэтому ты никогда не сможешь ничего определить по Писанию, если ты не слышишь голос Духа Святого. Потому что ты нерожденный свыше человек. Атеисты используя Писание, Священное Писание, могут доказать нерожденному свыше, который не слышит голос Духа Святого, но который только называет себя христианином, который говорит, что я крещен Духом Божьим, он может доказать, что ты никакой не христианин и что Бога нет. И ты усомнишься и со временем ты тоже станешь атеистом и ты будешь ненавидеть Бога. Ты будешь говорить, что Бога нет. Почему? Потому что те священные писания, которые приведет тебе этот атеист, они будут звучать в твоей голове до конца твоих дней. Они умеют, используя священное писание, уводить людей от Бога. Поэтому просто по Писанию ты не сможешь определить от Бога этот человек или нет только если ты крещен Духом Святым, и если ты слышишь голос Духа Святого. Потому что Иисус сказал, Евангелие от Иоанна 10 глава 27 стих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Слышишь ли ты голос Духа Святого? Действительно рожден ли ты свыше? Задай себе этот вопрос. И только тогда ты можешь говорить, что на основании Священного Писания Дух Святой мне открыл, что ты не от Бога или что ты от Бога. Да благословит вас Господь наш Иисус.